Уважаемые коллеги, специально для вас совместно с учебным центром Мегастом мы разработали курс, посвященный современной актуальной пародонтологии. Пародонтология ⁇ это как стратегия, поэтому вас ожидает цикл онлайн-вебинаров, которые шаг за шагом погружают вас в мир интересной и современной пародонтологии. Первые шаги ⁇ это азы, это диагностика, планирование лечения. Следующий шаг. Это использование современных протоколов и современных технологий в ежедневной практике. Следующий, следующий уровень – это лечение сложных пациентов. Комплексная реабилитация – что включает это понятие? Мы разбираем подробно на этом уровне и завершает наше обучение – это мастер-класс, на котором мы разбираем практические аспекты и отрабатываем все детали, все нюансы на практическом занятии, на практическом интенсиве. До встречи. Все вопросы, все комменты ниже.